Внимание! Присутствует ненормативная лексика. Перевод взят из субтитров к оригинальному видео. Озвучено Скрим. Я не могу поверить, что ты до сих пор не выключил Жизнеобеспечение Жилимана. Ну, когда-нибудь я это сделаю, господин. Мне надоели твои оправдания. Ты должен это сделать. Это можно? Сделаю, когда посчитай нужным, господин. Сделай это сейчас. Нет. Я не сделаю. Ты перечишь мне? Да, в этом отдельном вопросе я с вами не согласен. Тогда ты не останешь ни выбора. Я вызываю тебя на дуэль по парадоксальному построенному троеточному четырехмерному гиперкубовому бильярду шахмату покеру на раздевонии. Мне страшно. Если победишь, я тебя прощу. Но если выиграю я, то ты будешь изымком, кто на царствует ультрамара до тех пор, пока не выполнишь свою миссию. Но я даже не знаю, как играть в парадоксальный бильярд гиперболический покер с чипсами. Сейчас знание об этой игре, я буду передан тебе техно при помощи силы науки. Готово. Теперь я выдам тебе нужную кипровку. Что это и зачем она нужна? Ты уже знаешь, так что умолкни. Твоя колода уже была собрана на основании электрической активности твоего головного мозга, а еще твоему типажу. Колода? Чего? Что происходит? Только что все правила игры были имплотированы непосредственно в твой разум. Ты, блять, все знаешь. Хватит выебываться и начнем игру. Помнишь, на что мы играем? Ага, го го Если Клёна проиграет эту дуэль, что, несомненно, случится. И вот, пройти на Ультрамар надолго. наконец-то, шанс, которого мы так долго ждали. Вообще-то вы полетите вместе с ним. Извините что? Теперь это ультра игра. Святая Тера, где мы? Куда делось все золото? Симметрия Дуадский, если проиграют ультра игру, ты и твои друзья будете изгнаны в ультра царства. Господин, а вам не кажется, что это уже перебор? Котенок, лишь ты можешь нас спасти. Пожалуйста, выиграй. Если победишь, мы целую неделю не будем красть твой обед. Клянусь. Не могу ничего обещать. Ладно, попробую сыграть. Только если вы будете смотреть, когда дойдет раздевание. Не могу ничего обещать. Итак, сын, ты ходишь первым. Прибери пять карт. <звы> Хорошо, поехали. Знаете что, смотрю на эти карты и... Господин, не думаю, что это как-то связано с бильярдом, шахматами, покером, раздеванием, австралийской рулиткой или комбинацией. Это просто детская карточная игра. Клянусь мощной и мечтом пути, я выстрелю тобой с ебучей пушки, если ты не начнешь играть. Э, простите, господин, я продолжу. Наверное, лучше начать с простого защитного хода. Этот страшный человек уже убийца людей будет неплохим ходом. Если на него нападут, он уничтожает карту, нанеся ему урон. Я ставлю твою карту на и заканчиваю свой ход. Ты уже проиграл. Как будто не знаешь, с кем ты играешь. Теперь мой ход. Золотая божья коровка дает мне бонус. 500 дополнительных хитпоинтов. поинтов У Императора уже есть преимущество. И это лишь начало его хода. И как же котенок победить теперь? Теперь я к тебе угрошу в самодовольствие да доброту сангвиния, Она. что позволяет мне взять еще пять карт. Однако, из-за действия до борты, я должен сбросить две карты варп. И я жертву золотой божьей коровкой. И этим голосицким братсоёбом. К счастью, то, что я сбросил его на кладбище варпа, дает не дополнительную карту. Так что я получаю шесть дополнительных карт. Ништяк. Э, извините, назву это не имбовая комбинация. Ну, кто бы ни захотел такие карты в своей колоде. Для этого нет никакой причины. Я император, и поэтому мне положено иметь лучшие карты в истории человечества. В том числе имбовые. Другой мой, Метал Варпи весьма беспощадно. Кстати, о беспощадности. Я активирую порабощение. Это позволяет мне взять три разных зверя из своей колоды. И призвать их в это царство. Я выбираю счастливую змейку, собаку-мутанта и коня-птицу. Они несравнимо более лояльны и выглядят куда более стильно, чем вон те три стриптизера. Клянусь Клянусь даже балансовыми всеми. У нас великолепный бодрик уже был троих слуг на поле боя. А каждый из них жаждет вражеской крови. И как же котёнок сможет победить сейчас? Ну, действительно, мне будет тяжело. Теперь-то я хожу. Разве я говорю, что закончу? Малыш, уж поверь, и я и близко не закончу подавать тебе это дерьмо на золотом блюдечке. Понимаешь ли, теперь я приношу троих своих монстров в жертву. Чтобы создать куда более могучую услугу. Он, он такой яркий. Неужели легенды не угадали? Неужели император и правда призывает его? Я слепну от своего дружающийся от моей блестящей кожи. Узрите. Мега ультра курица. Легенды не угали. Он даже более золотой, чем я думал. И как же котенок выдать? Честно говоря, это больше похоже на драку, чем на курицу. Эта курицы позволяет мне перевести все свои поинты, кроме став его атаку. поднявшуюся до необычайных высот. 8400 очков атаки. Мы обречены. Градусь мой Еще рано бросать нашу веру в котенка. Ведь у нашего лекарного доки осталось лишь 100 хит-поинтов! Ты справишься, котенок? Верь в сердце карт! не нужно циркулировать кровь. И сердце лишь одно из мышц, в которые ты должен верить, котенок. Язык, грудь и сочная бабка. это тоже в и части карты, в которой ты должен верить. Мой ход еще не закончен. Как долго идет эта игра? Мне еще посуду нужно помыть. Теперь я ставлю новую карту и активирую Храм Королей. Раз уж я формально король, мне дозволен допуск активации карт ловушек в тот же ход, когда я их ставлю. Теперь активирую карту Генная Инженерия. Теперь, с помощью силы науки, я экспериментирую над своей мега-ульта курицей так же, как на своих сыновьях Астартесе, и она принимает новую форму. Приветствуйте вашего славного золотого поработителя, Крыватого Воина -терой. Ну, теперь он не похож на дракона. Или курицу. Или что-нибудь другое. Но во всем остальном он не лучше. Это потому, что я еще не закончил. Само собой. Теперь я дарю ему благородное орудие судьбы. Это теперь он воин с руками и мозгом больше ореха. Ему дозволено легально носить оружие. Особенно такое чудесное оружие, как то, которое фонарит всех колдунов, пытающихся нас опередить. То есть, теперь он неуязвим. А, ну, это просто нечестно. Значит, котенок, как-то можешь его уничтожить? И как же котенок победит четыре? И, наконец, последний штрих. Я выкидываю бесполезную карту и экипирую его воина двумя мечами ослепляющего света. Это уменьшает его неприятную силу атаки на 500. Но теперь он может атаковать дважды за ебучий ход, сучка. Почему у меня нет ничего подобного? Дважды заход? Это значит... Теперь воин уничтожил его карты живящие рубашки, берег, а вторым ударом покунил его в а, дерьмо. моя телезенка! <звы> <звы> <звы> Хорошо, мой император. Теперь-то вы закончили? Нет. <звы> Может мой воин также же блестящий, как золотой солнце, покрытый блестками, но мне кажется, что этот царство недостаточно золотой. Настало время его переформировать. С помощью этой карты я могу взять заклинание поля битвы из моей колоды. И теперь я его активирую. Я превращаю это царство в блестящий золотой дворец с помощью золотого замка Стромберг. Я никогда не видел подобных красоты где-либо, кроме своего зеркала. И твое зеркало там мой на пресс. Ладно, что теперь, я могу ходить? Этот замок заставляет тебя призвать монстра и атаковать им каждый раз, когда ты начинаешь ход. Каждый монстр, пытающийся атаковать, будет автоматически уничтожен и половина его так и будет отобрана из твоих хитпоинтов. однако эта карта требует платы. Половина колоды должна быть отправлена на кладбище каждый ход, чтобы эта карта продолжала действовать. К счастью, эту цену должна платить твоя колода. Серьезно, да это ж просто читкота, не карта. Мне может быть в игре настолько имбовой карты. Такая карта есть только у меня, поэтому это честно. В эту игру, кроме вас, кто-нибудь еще играет? Тзинч. Ну так дзинч, же сраный задрот, так же нет. Заткнись и играй. Нужно побыстрее отправить тебя в ультрамар, пока лишняя посуда не накопилось. Все очень плохо, если он атакует, то автоматически проиграет. Единственное, что он сможет сделать, это как-то уничтожить этот замок. Ага, да, замок тоже неуязвим. О, блять, ну и как теперь гаденок выиграет? И даже если бы он уничтожил замок, мой воин супер уничтожит все, что у него есть. Вам не на что надеяться. А теперь вытаскивай свои последние уничтоженные карты и покончим с этим бананей. Ну что ж, ладно... А блин, половина кого-то улетела. Славно... Время настало. Эм, господин? Вы же говорили, что замок неуязвим, так? Его нельзя разрушить. жалко попытка его разрушить, даже не нанесет ему царапины. Ну, тогда я сыграю эту карту. Гигантская тормодовой истины. Все заклинания его вышки возвращаются в руку игроков. Это не разрушение. Чего, блядь? Эм, я призываю заводного котенка. И пользуюсь его способностью вернуть монстра в твою руку. И да. Заводной котенок. Нанеси воронего хедфаинтом своей. Заводной кишачьей атакой. О, он справился. Хотя он действительно справился. Мы свободны. Я удивлю него неприятность силы воли. Это определенно был битва великий разумов. Они обрешали раздевание, но его не было. Они просто. Играли в типу детскую карточную игру, это. Кажется, я свободен, господин. Молчи. Это была дурацкая серия, и мы никогда не будем о ней говорить. Ну, господин, а? я же теперь король карт. Молчать? Уйди мою посуду. Достой карты средства для мытья посуды.